По вложениям, давайте проговорим по вложениям. По вложениям в колбасу, значит самая простая колбаса это колбаски гриль, либо, колба либо ветчина, да? ветчина, либо мясной хлеб. Почему? Потому что даже наверное, колбаски гриль сложнее и дороже, чем мясной хлеб или ветчина. Потому что ветчину можешь делать в чем угодно. Вот в этой вот тазике замешал, точно так же как и сервелат, да? положил в любую форму. Вот -вот вот так вот. Положил сюда ее. Ну, много, конечно, ну, ничего, вроде. Большому кускороту радуется. Разровнял, перекрестил ее и в печку. Ну, конечно, что. Да, допустим. Ну, она может быть квадратной, может быть там любой. Ты можешь, ты можешь взять кусочек пленки. Сейчас расскажу, как это я так сделаю. Для вас специально все сделаем. Вы же для этого на этом канале находитесь. Да? Вот. Два принципа создания стервелата Глазные. Два принципа создания, вернее так, два отличия сервелата от, от котлеты. Я уже это говорил в прошлых роликах, повторюсь и сейчас. У нас очень много новичков, поэтому все для, для новичков. Значит, два главных отличия. Первое отличие – это наличие нитритной соли, то есть ну, нитрита натрия да, в колбасе. В котлетах мы его не добавляем, потому что мы не жарим изделие с нитритной солью. Вот. И второе отличие – это нагревание при температуре не выше чем 80 градусов. То есть если ты котлеты прям на сковородку шлеп, погнал, там шлеп, шлеп, перекрутил. Вот, то здесь э, все-таки с термометром и э, с контролем температуры в духовке. Ну да, в духовке, потому что все-таки не очень хорошо делать ее в воде, эту колбасу. Почему не хорошо? Потому что она получается некрасивая, такая бледная, белесая какая-то, червяк какой-то, мне не нравится. Ну, это мои личные предпочтения, конечно, я могу ошибаться. Про входной билет в нашу тему колбасную. Входной билет в нашу тему колбасную, самая простая история – это сервелаты. Сервелаты и ветчины. Вот тебе нужна только мясорубка, мясорубка, ну, она почти везде, в каждом доме есть, любая, да? Тебе нужна правая рука, если ты правша, либо левая рука, если ты левша. Тебе нужна улыбка, <смех> ну и что там, нитритная соль и термометр, больше тебе ничего не нужно, потому что из оболочки ты можешь ну ничего не использовать, просто вот этот тазик шлепнуть с таким звуком, поставить в духовку, выставить в ней 80 градусов, воткнуть туда термометром и дождаться пока в, этой духу, в этом мясе, даже в этом фарше, в этой емкости достигнет температуры 70 градусов, все, потом ты вытащил, поставил на охлаждение, в холодильничек или просто так на воздухе, не имеет большого значения. А потом нарезаешь пласт, краюху хлеба такую тоже полукруглую взял, раз, тоже пласт, и такой прям шлеп, и такой классный бутербродище такой, и туда еще а, огурчиков там, лучка, о, заходит идеально. И ты эти э, э, сервелатные хлеба, так можно сказать, можешь делать, есть и гордиться ими прямо на работе, потому что это сделал я, это не котлеты, это вот Сервелат. В общем, я вам всего рассказал, вы можете приступать. Я пока тоже поболтаю немножечко, руками поболтаю. Так, друзья, ну что, переходим к набивке, да? Мы сегодня будем делать сервелат э, за 4 часа. Ну, у меня такие планы, просто время только ночи, а я еще здесь. Ну, надо как-то ускоряться. Вообще, я раньше говорил, что надо делать сервелат 3 дня. Ты сегодня измельчил. Положил на посол, завтра набил, положил на, на, на осадку, так называемую. А потом на третий день ты его сварил. Вот три дня. Сейчас я говорю, все, нафиг. <corro> <сí Ускоряемся, ребята. Конечно, правильно, конечно. Самый идеальный сырелат, когда бы я э, мясо взял зрелое. Ну, в принципе, оно уже зрелое. Но лучше всего взять э, с, именно в вакуумной упаковке долгого созревания. То есть не длительный посол, предварительный посол, да, не надо так делать, потому что насыпая соль, нитритную соль, многие думают, что это консервант и от всех бед тебя защитит. Нифига она не защищает. Все так же киснет, все так же квасится, все так же покрывается плесенью. В общем, нитритная соль не защищает от брака. Не защищает от порчи, она портится, но ну, немножко по-другому только. Дальше. Ты заложил кусочки мяса. Вот такой народ. Про ошибки сейчас расскажу. Ошибки при создании сревелата. Самые многочисленные ошибки. Люди вот этот фарш, вот так вот тазики кладут на просол 1, два, три или больше дней. Автоматически на второй день он у вас скисает. Вы этого не замечаете, но PH у него изменяет. PH, ну в смысле кислотность, да, снижается появляется молочная кислота из-за молочнокислой бактерии из-за грязи с ваших рук, из специй, в том числе, со стола, там неважно с чего, из за мясорубки в том числе. Вот. И вы просто создаете условия для кваш, за, для квашения колбасы, так скажем. Хотите вы квашеную колбасу, у вас был такой в планах? Ну, не думаю, что у вас прям был такой в планах. У вас был в планах сервелат, поэтому хотим сервелат, делаем правильно, хотим э, следовать, так скажем, рецептом из интернета, ну следуйте рецептом из, из интернета, только мне-то вы можете сказать? Ну, мне-то вы можете сказать? Я тут вот как доктор уже практически, да? То есть э, если вы делаете по-моему, так скажем, я смогу вам указать на, на небольшие отклонения, если они у вас есть, и э, скорее всего у вас все получится. Я этим занимаюсь ну, уже много, там 25 лет этим занимаюсь. Все ваши ошибки, мои ошибки, я их прошел, и не ваши. Я их сейчас тоже прошел, и вы вместе со мной их обойдете. Если делать будете по, по чужим канонам, короче, предварительный посол не нужен, это вред, это зло. Когда вы набьете руку и станете серьезными специалистами, да, делайте предварительный посол в кусках, от килограмма весом, в вакуумном пакете, с вакуумом, там, две-три недельки, солите предварительно, это будет вкусная, классная колбаса. Если вы новичок, не делайте предпосол ни в коем случае. Не солите мясо, фарш, дольше, чем 12 часов. Не надо этого делать, просто будет брак и будет обида и разочарование. Самое главное, вот от чего, вернее, чего я не хочу, это вашего разочарования. В общем, самое главное, чтобы вы делали колбасу и кормили ей своих близких, потому что это, это здоровая еда. Как бы там ни говорили по телевизору, вот эта еда здоровая, я считаю ее здоровой, потому что я кормлю ей своих детей. У меня трое, и они едят мою колбасу. Уже избалованные, конечно, но все равно едят. Ладно, погнали. Ну, больше всего мои девчонки любят сыровельную. Ну, это, наверное, из-за большого количества глю... глютамината, да? И вот наш Сергей Александрович, оператор, вот сейчас тоже на сыровельную подсел и подминает и, Я смотрю, подминает. Ну, и мы отдадим. Так, смотрите, значит, фарш готов. Он стал серым, пока я тут болтал вам, уши заговаривал. Что мы делаем? Мы, у нас нет колбасы на шприца. Я говорил про вход в нашу колбасную тему, да, можно обойтись без покупки дорогого колбасного шприца, можно иметь только мясорубку, она у вас, скорее всего, есть. На мясорубке измельчил фарш, замешал его руками, взял вот так вот своей сильной сильной ладонью, своей десницей, так скажем, десница ашуя, да, ну, на старославянском, и вот так вот десницей своей, Так вот, аккуратно размял вот по этому листу целлюлозной пленки. Вот такую пленку, вот такую пленку. Я считаю, что все-таки лучше не использовать, потому что у нее есть диапазон температуры, ну, для которой она предназначена. Ну, это для холодных блюд, так скажем, да, просто укрытие от пересыхания. Что будет с ней выделяться из нее при нагревании, я не знаю, ну, честно, не знаю. Вот эта пленка, она предназначена для нагрева, ну из нее ничего не выделяется. Это просто целлюлоза, это просто бумага, только немножко в другой форме. Вот, поэтому целлюлозу, мне кажется, можно нагревать, ну, вернее так, она для этого предназначена. Люди ее уже давно знают, уже лет сто почти. На ней раньше фильмы снимали. А сейчас мы в ней колбасу делаем. Дальше. Момент, нюанс. Я же мог вот сюда, до того, как приклеил фарш, мог бы еще и специями посыпать. У нас были такие ролики. Там промотайте на канале, они есть. То есть специи, красивые, классные специи. Например, вот это вот, вот эта вот остренькая Мексика. Остренькая, классная Мексика, да? Прям насыпал, потом фарш шлеп на них приклеил и уже потом заворачиваешь. И У тебя снаружи, давайте я следующий потом попробую так сделать. Вам уже интересно, да? Вот, вот так вот потом сворачиваешь его, совмещаешь два конца, это же пленка несъедобная, поэтому просто совмещаем два кончика, стараемся, чтобы внутри не осталось воздуха. Это будут, конечно, пустоты, это некрасиво. Вот, и вот таким образом, видите у меня какой батончик тоненький, да? Вот примерно 50, сантим... 50 миллиметров диаметр этого батончика. Вот примерно так вот и есть. Все. Сервилат практически готов. Сейчас еще сверху накину второй, э, второй слой. Пленка немножко порвалась, ничего страшного. Вот так вот. Еще бандаж сверху наложу. Так вот. Ага. Вот такая вот штука. Все, кубаса готова, это ваши конфеты на новогоднюю елку. Ладно, шутки юмора, дальше как раз покажу про про то, как нанести специи. Мы берем лист, Упаковки этих листов 5, эта пленка плотная, она толстая, есть еще фасовка по 50 метров, ну там в оптовый, в оптовом разделе, гляните, в нашем магазине, но она чуть-чуть тоньше, прям чуть-чуть тоньше, ну там процентов на 15-20, ну просто чтобы вы знали. Так, смотрите дальше, пленочка, пленочка прозрачная, красивая, целлулоидная пленочка, так можно сказать. Дальше, вариант один, берем вашу десницу и волевыми движениями смело мочим эту пленку. Подождите, что-то пошло не так. Вот он облажался, этот лысый. Так, дальше. Пленочку раз, раз, разогнал по столу. Посыпал, посыпал интересными специями. Интересными специями, то есть теми специями, которые вы считаете вкусными для вас. Это может быть любая смесь специй. Это может быть наша смесь специй. У нас там порядка 100 штук. Это может быть любая, любые пряности, которые вам нравятся. Это может быть и семечки. Это может быть тертый сыр. Это может быть грибы. Да все что угодно, неважно. Так вот раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Сергей Александрович, ты наводишься, да? Успеваешь? Вот таким ковром. Главное вот тут оставить сантиметра четыре. Ну на хвостике, да, оставляем. Сантиметр три-четыре со стороны оставляем. Вот, видите картинку? Красивая? Картина маслом, как в том фильме. Дальше, это же Драгомческая, да? Дальше опять так занимаемся аппликацией. Ребята, я вам всю подноготную рассказываю. Люди платят деньги и ходят на мастер-классы. А у нас вы это видите? Бесплатно, лишь за ваш лайк. Ну, там, да, за подписку, там, за колокольчик. Ладно, неважно. Знаете, для чего я снимаю этот канал? Ну, если чест, честно, я сам не знаю. <с> ну, во-первых, это реклама. Реклама нашего магазина. Естественно, это ну, основная цель, задача. И, э, ну, одна из целей, так скажем, это реклама товаров нашего магазина «Ем колбаски». Как их купить, это вот там в описании, ссылочки там, пожалуйста. Вторая цель этого канала, ну, передача, передача опыта. Просто я этим занимаюсь 20 лет, 25 лет уже, да. В 92 году я начал учиться, в 96 году я попал рабочим в колбасный цех, там обвальщиком, термистом, ладно, неважно. Я не знаю ничего в жизни больше, кроме как делать колбасу, так скажем. Это моя работа, это моя профессия. Я, наверное, призванием, наверное, вряд ли это можно назвать, но я больше ничего не имею в жизни. И как ребенок, как ребенка, любимого своего ребенка, я хочу отправить дальше жизнь, чтобы это дело живо, чтобы он жил дальше, в вас, понимаете, чтобы вы это брали и несли дальше, потому что ну, я-то возможно скоро, ну как, <laughs> все равно лет 20 проживу еще, я надеюсь, да? если Бог даст, а вы понесете дальше. И вот из рук в руки, понимаете, вот это цель, ну по большому счету. И еще момент в том, что нас всех загнали в угол, понимаете, нас всех загнали в угол, потому что мы не можем покупать здоровые продукты в магазине, потому что здоровые продукты в магазине кончились, это бизнес. Пришел бизнес, еда кончилась. Вот такая вот грустная правда. Нам не оставили выбора, и мы, и мы ну, многие из нас уже делают дома сыр, делают дома вино, гонят дома самогон, и все это делают дома, потому что лишь потому, что нам не оставили выбора. Ну, такая жизнь, ребят. Ну, ничего. Есть же такие вот энтузиасты, ну, типа меня. И мы объединяемся. У нас на форуме там, ну, десятки тысяч людей, которые делают одно и то же. Мы делаем здоровую еду. Для себя, для своих близких. Я надеюсь, вы на этом канале тоже из-за этого находитесь. Так что так. Ладно, дальше. Минутки меланхолии. А, поняли, да, почему специи будут снаружи этого листа? Вот я заворачиваю вот так вот. И они снаружи этого листа, видите, вот такая вот штука. Вот так вот, снаружи они оказываются, да, немножко разгоню. Вот такая вот рубашечка из специй, красивая, красивая, аккуратная. Если все аккуратно делать, будет прям очень красиво. Я недостаточно аккуратен. Так, ну у вас то получится лучше, я знаю. И еще сверху бандажиком. Вот такая вот штука. Еще один. Давайте третий еще сделаю я с другой смесью. Мне нравится. Хочется красным покрасить. Ладно, значит, будет смесь для кабаноси. Смесь для кабаноси. Состав паприка, чеснок, перец черный, тмин, имбирь, кориандр, перец душистый, сахара, моносахара, в смысле декстроза, мальтодекстрин. И аскорбат натрия. Аскорбат натрия делает колбасу более розовый, так скажем. Я забью, наверное, с помощью колбасного шприца, еще расскажу, расскажу вам про колбасный шприц. Но более, конечно, детальный рассказ про колбасный шприц – это в ролике про вареную колбасу докторскую, разбор ошибок. Такой же мы сейчас сняли, вот, вот колбаса в духовке лежит как раз докторская. Так, опять руки мочим. Все мочим для чего это делаю для того чтобы специи прилипли ну то есть чтобы они когда я буду поднимать чтобы они не ссыпались в отдельные ну, лакуны ну как назвать еще, сюда в отдельные участки вот поэтому мочим Рвем. для чего эта упаковка знаете я мелю специи тут же перемешиваю в, в, в букеты, да, и тут же фасую вот эту разовую упаковку, чтобы самый свежий помол донести до вас, понимаете, вот этот кайф, который, ну я от него просто кайфую, это я получаю огромное удовольствие от того, что, когда я работаю на мельнице, э, и вот этот, это удовольствие хочу вам просто донести, до, до серединочки батона сыпем, знаете почему, да, ну поняли почему, чтобы э, тут у нас уже она пойдет войной нахлёст, ну вот так вот, примерно, да, 10 граммов специй. Ваша, ваша правая рука. И аппликация из фарша. О, копчененькая такая. Она такая классная, Похоже, мне фарш не хватит, ребят. И трое этого добавлю, вы не против. Ну, вы тут можете, конечно. Главное вот так его плющить, ну плющить в смысле фаршевые вот эти вот котлетки, да, чтобы между ними не было воздуха, потому что на разрезе потом, когда вы будете резать колбасу, ну некрасиво, ну просто некрасиво смотрится. Вот так вот. Это такой будет переходной батончик. И вы понимаете, что в принципе разницы в специях никакой нет. Ну вот просто нет и все. Так. Вот так вот, тык. То есть мы сейчас с вами осваиваем тему еще и рулеты мясные. Понимаете, да? За бесплатно. Потому что знания у нас бесплатно. Все можно купить, кроме здоровья, времени, ну и, наверное, иногда знаний. Многие тут пишут, что вот, у вас одна реклама, вы рекламируете только магазин и ничего другого. Ребят, специи не имеют никакого значения. Специи это просто специи. Они всегда остаются специями. А вот технологию... Вы, вам негде взять, кроме книг и живых, так скажем, носителей. Аналогично, повторяем, все то же самое, наверное, вам будет это интересно посмотреть. Сергей Александрович, ведешься? Вот так вот, смотрите, вот так вот, вот так вот. Слушайте, ну это же какой-то 65-й калибр, прям что-то я как-то пере, пере, перестарался, я бы сказал. Понимаете, что э, готовиться они будут разное время, ну понимаете, да? То есть имеет значение не вес батона. И мы не ориентируемся на вес батона, ну, вес фарша. Мы ориентируемся только на диаметр этого батона. Остальное нам не важно. Какой там вес мяса или там куска, не имеет никакого значения. Только вес, а, только диаметр. Так, аккуратненько можно перегнать фарш вот сюда вот, аккуратно, а очень аккуратно, она очень, крыночка э, часто лопается, такими перистальтическими движениями, чтобы освободить хвостик, вот что я хочу, мне хвостики нужны, вот так вот, вот так вот уже интересней, все, а сколько там, два с половиной килограмма, вот такая рука, видите? Все толще, толще, толще, ну ничего страшного, бывает. Дальше вяжем, вяжем, как вязать, у нас есть ролик специальный, там посмотрите вязка колбасных изделий и по-моему сосисок я показывал, но тут уже не буду заостряться, кому нужно найдете. А? Ну что, фаза 2, колбаса казачья, оболочка коллагеновая и оболочка ну, так скажем, пластиковая, то есть коллагеновая многим конфессиям, религиозным конфессиям не подходит, а вот пластиковая подходит всем, да. Колбаса, фарш может быть не из свинины, а из говядины. Как сделать колбасу по канонам кашрута и по канонам халяль? Ну, я, скажем так, я их четко не знаю, но как сделать говяжью колбасу, смотрите на нашем канале, там есть прям отдельная подборка, огромная подборка колбаса без свинины, она так и называется, да? Как сделать батоны, ты берешь просто рулон, бабалышка продается в рулонах, просто делаешь, ну, так наматываешь длинное, ну, по длине твоей духовки или по длине, желаемой длине, да, батончики. Вот я делаю примерно сантиметров там 25-30, еще половинку идет ножотки, ну, ножотки, в смысле, на жетке, на хвостике, поэтому так. Ну и режешь, да и все. Ну, пожалуйста. Дальше, дальше просто замачиваем, коллагеновая оболочка требует замачивания, если оболочка рвется, то можно замачивать минут хотя бы 5, да, чтобы она стала эластичной, ну и обычно внутрь наливая водички, внутрь прям каждого отрезка, оставляю на 2 минутки и все, это достаточно. Если оболочка рвется при набивке, то э, лучше всего замочить ее в рассоле тогда она станет более прочной более дубовой так скажем задубится рассол 20 процентной концентрации то есть 200 граммов на 1 литр воды горячей воды в горячей воде соль хорошо растворяется при этом вода охлаждается да? вот буквально закинул вот рассол минут на 20 и все она прям дубовый дубовый становится Это гораздо лучше пластиковая оболочка, замачивания не требует, сделаем, правда, калибр 65-й, я думаю, что мы тут в 12 ночи будем ее варить, ну, ладно, попробуем быстрее ускориться, повторюсь, осадки нет, осадка будет в режиме отепления духовки при плюс 35 градусах, 35 с паром быстрее прогревается, да, свет быстренько возьмет она, все, что нужно, произойдет и спокойненько, Ай, хватит, и спокойненько потом уже переводим, выгоняем этот парк, переводим на сушку, сушка при 60, и дальше уже обжарка, если это коптильня или, или наша термокамера, там 20 минут дыма, если это, если это термокамера, и там минут 40-50, там не знаю, от конструкции вашей коптильни зависит, подача горячего дыма при 85, это называется обжарка. Обжарка это не, не обжарка на сковородке, обжарка это не сушка горячим воздухом, обжарка это, обжарка равно копчение. Обжарка это подача дыма, это не просто какая-то там странная история. И варка, переводе на варку, когда внутри батона достигнет 60 градусов, переводе на варку. Варка это не варка при э, кипящей воде, да, это варка паром. Мы называем варкой варку паром, ну, если есть классическая ну, хотя бы духовка, если есть. Вы можете, конечно, обжарить и в, в обычной коптильне, там при 95 градусах, а потом сварить в кастрюле, а потом снова прикоптить при 55 градусах. Так тоже можно. В общем, ребят, запомните, что второе копчение, если хотите, для ароматизации всегда делается при 55 градусах. Либо, если ты делаешь копчение в духовке, просто горячие батоны, не охлаждая батона ни в коем случае. Горячий батон достал, закинул в, в коптильню, пока они остывают, даже можно холодным дымом их хорошо-хорошо ароматизировать. Так тоже получается. Ну, так ну, проверенно это работает. Но по поводу охлаждения батонов. Кстати, я слышу со всех сторон сейчас, надо ли делать душевание. Кто-то, видимо, из блогеров э, что-то начал там обсуждать, прочитал в книжке очередной. Ребят, охладить колбасу надо. Надо, если ты не планируешь дальнейшего копчения. Да? А если планируешь копчение, то охлаждать не надо, и нужно пользоваться моментом и э, класть дым на, э на, на горячий батон, так скажем. Да? Так что так, ладно, еще раз покажу вам кое-что, а потом продолжим про термообработку. Как набивать, чтобы не было пор? Сергей Александрович, наведись, пожалуйста, чтобы не было дырок на разрезе. Вот ты когда немножечко выдавил, ну, прям буквально немножечко да, в батон, чуть-чуть придави, вот чуть-чуть встречное движение рукой сделай сюда, да, к фаршу, и тогда и чуть-чуть придавливай, и вместе с этим стравливай, и тогда весь воздух, который там есть, он будет вылетать наружу, ему уже легче, вот видите, слышите, он вылетел, если бы я насадил до самого конца и набивал бы, то он бы остался в батоне, аккуратненько, помогите ему, вот слышите сейчас, вот, вот видите, под оболочку укладывается фарш совсем без пустот. Ну, это правильно, да? И спокойненько, вот просто помогаете, небольшое заглубление сделать в фарш, ну, буквально на пару сантиметров. То есть, конец цевки, вот он, видите? На пару сантиметров, ну, может быть, чуть больше. И чуть-чуть аккуратненько, аккуратненько вот так вот стравливайте Все, потом цевку вытаскивайте, главное, чтобы у вас дырка тут не была, да, то есть, не глубоко заглубляйте цевку в фарш, потому что, когда вы вытащите, у вас останется дырка на этом месте. Аккуратненько. Когда вы таскаете, тоже поддавливаете фаршик, чтобы эта дырка тоже закрылась, да, вот эта полость от цевки. Все, все готово, пожалуйста. Я сделаю маленькие батончики, чтобы, <кхм> чтобы соседям было легче раздавать. Чтобы сердце не болело. <кхм> вот, а дальше, вот на прозрачной оболочке я вам, наверное, покажу веселее. Ой, что у нас зачешется. В ней можно вялить, в ней можно и коптить, да. Кстати, я заметил, что... Колбаса, готовая колбаса, готовая вареная колбаса тоже набирает вкус при хранении. То есть, если мы говорим про какой-то вкус ветчинности, вот прям шикарный он получается, мне очень нравится. Если мы говорим про какой-то вкус ветчинности, ну, многие там по теле говорят в интернете, я тоже об этом говорил, да, это, да, это так, э, то этот вкус ветчинности появляется и в готовом термически обработанном изделии. Это я нигде не читал, это просто из опыта. Ну, наверное, да, про это читать. наверное, я не читал, я не, не знаю. Но вот из опыта я знаю, что вкус набирается. И неважно, сколько я солил дней до, в предварительной посоли, я могу это сделать за, за 4 часа, а потом положить в холодильник готовое изделие, стабильное изделие, хотя бы там на 3-4 дня в холодильнике, оно приезжает, станет вкуснее. Вот так тоже можно. Ну, такой лайфхак. Такая история. Ребят, ну, я понимаю, что вы уже устали, <смех> я должен вам это показать для того, чтобы показать, чтобы, э, во-первых, было ко мне меньше вопросов, потому что мне каждый день там люди звонят, да? Э, коллагеновая оболочка. Вот если мы вяжем пластиковую оболочку, пластиковая оболочка, вот эта, полиамидная оболочка, мы в ней э, сервелат обычно не, не, не делаем, потому что они некрасивые такие, ну, как ветчина получается, да? Разница между ветчиной и сервелатом, ну, ветчиной рубленой, да, в том, что кусочки ветчины чуть более крупнее, чем, чем кусочки сервелата. Вот и вся разница. Разница в рисунке, естественно. У нас есть там классификация рисунка, в гости, в гости они прописаны, эти рисунки колбасы, есть схемы вязки, в общем, там все у нас четко запротоколировано. Смотрите, вот если я сейчас буду сильно тянуть батон, то он, видите, начинает слезать, да, вот двигается, да, тут же не положишь, ну, вернее, можно положить Эту контрольное контрольную кольцо, ну, жопку так называемую. Хорошо, давайте положу. Так, раньше в Советском Союзе вязали. Вот просто прижал и на нем завязал. И небольшой хвостик с фаршем. Сейчас я вам покажу его. Вот он болтается. Вот он. Вот видите, вот этот вот второй бандаж, так скажем. А вот между ними, этими двумя бандажами, есть кусочек фарша. Я сейчас буду тянуть. А он уже встал на место. видите. Все, вот этот кусочек фарша, вот он, маленький-маленький. Вот эта вот жопка самая вкусная, которая в детстве, кто помнит, в советской колбасе. Вот эта жопка самая вкусная. Их обычно обрезали, торговали по правилам торговли тогда. Эти вот э, хвостики, они не, не шли в без колбасы. Сейчас, конечно, по-другому, но вот это было самое вкусное. Прям вообще обалденное. Вот, дальше мы законтрили, ну, в общем, зафиксировали это движение фарша в батоне, а потом просто накинул. И одну делаешь вот этот зацеп, да. Аккуратно. Только когда ты тянешь, она перепиливает, э, э, шпагат, перепиливает оболочку. Именно вот эту коллагеновую, она очень нежная, прям аккуратно с ней. И потом вот раз зацепился, видите? И просто женским узлом подтяни немножечко. Виток еще, виток, еще виток, еще ниже виток. Видите, виток за витком, все ниже, ниже, ниже, ниже, да. И еще виточек. Все, достаточно. Все достаточно. Вот, таким образом ты получаешь плотненькие, классные батоны. Потом просто контролечку. Опа. И все. Все красивый, классный, плотный, упругий батон. Так что так. Кто вам еще, ребят, про это скажет? Я не знаю. Пластиковая оболочка. Она тоже скользкая. Тоже требует вот этой контрольной ну, как, жопки. На, давай, давайте назовем русскими словами. это. Вот этот вот шарик с фаршем. Контрольный. Это называется жопка. Вот так вот. Вот она. Красивая. Маленькая. Аккуратная. А тут уже все, вот он встал, он уже стоит на месте. Оболочка тоже достаточно нежная, хоть она и пластиковая, но нежненькая. Поэтому тоже вот этим вот женским узлом накидываем, виток, виток, виток, видите, он подтягивается, подтягивается батончик. С каждым витком ты кладешь его все дальше дальше, сюда, ну, к этому к другому концу батона. И вот такая вот, раз, контролечка. Хвостик хвостик чистим потому что э, сразу видишь когда видишь вот у кого-нибудь фотографию что вот эти вот хвостики не обрезаны да ну это как личное клеймо да как печать мастера так скажем да аккуратно делайте красиво ну это же эстетика ну что друзья пора пришла попробовать да да мы довели до готовности до 68 градусов э, она колбаса еще горячая ну, время уже Достаточно уже поздней ночь, мы тут заканчиваем наши съемки. А, знаете, что сделаем давайте? А, я сейчас проговорю а, про них. А, вот в нарезке а, наш Сергей Александрович снимет завтра, когда они, ну, они должны остыть. То есть и жир должен встать, так, ну, так можно сказать, встать. Значит, а, что должно произойти? Горячими сервелаты не едят, а их едят холодными. И вот если я сейчас порежу, жир будет прозрачный, он не кристаллизуется. Вот, чтобы рисунок был классный, контрастный, лучше, конечно, дождаться завтрашнего, ну, хотя бы обеда. Нужно всем вкусом обжениться, и вкуснее, ну, наиболее вкусным он станет дня через два, ну, вот так по практике. Они, в принципе, конечно, можно есть прямо сейчас, ну, что там, котлеты есть котлеты, но вот вкусным он станет через пару дней. Так что, для того, чтобы вам показать срез, наш Сергей Александрович вам завтра порежет, а чтобы показать вкус, Никто вам его не покажет, <смех> потому что вкус показать нельзя. Ладно, расскажу про внешний вид и про себестоимость. Да? Но ну, не хочу резать, но ну, горячие еще, ну такие тепленькие. Значит, внешний вид, разница во внешнем виде, вы видите, что ее нет практически. да? Единственное, что этот матовый, а этот глянцевый батон. Вот эту, этот вид внешний, это делает просто обсушка, больше ничего. Поэтому не уклоняйтесь от обсушки, не игнорируйте ее, она хороша, да, мы, мы говорим про, про наши каноны, мы говорим про нашу мантру, обсушка, обжарка, варка, мы ее всегда говорим и она нас спасает, так можно сказать, да? так, ну и вот эти батоны, я просто хочу вам показать внешний вид, видите, симпатичный, да? вот такая вот картиночка, чуть-чуть подтек и про себестоимость, последний заход и все. И мы с вами расстанемся, извините, я вас больше мучить не буду. Себестоимость, 200, по 270 рублей, да? лопатка свиная, 270 рублей, в принципе, потери здесь минимальные, процент 2, здесь процентов, ну, до 12 процентов, может быть, здесь процентов 10-12 точно. Ну, давайте везде на круг 10 процентов накинем, то есть 270 плюс 10 процентов термопотери, и получается там, ну, в районе 300 рублей. Вот этот сервелат без оболочки, да, ну, на оболочку еще там 10 рублей кинем. На специи, на все-все-все, давайте еще еще 20. Ну, в общем, 320 рублей кинем на все подряд. И все, и закроем вопрос. 320 рублей с себестоимостью вот этот сервелат. Хотите бы покупать его за 320 рублей? Мне кажется, многие люди хотят купить такой сервелат за 320 рублей. А вы имеете ключи доступа? Ключи. Они в вашей голове теперь. Я надеюсь, он у вас будет получаться всегда, главное не нарушать принципы и кормите своих детей, своих родителей вкусной и здоровой пищей, у нас все просто.